Mm. <music> 9 октября в молодежном театре на Булаке состоялся культурный вайб. Проект направлен на развитие творческой молодежи республики Татарстан. На примере известных людей молодежь сможет постичь основы творческой профессии. Когда непосредственно твор творческие или вообще всякого розного, рода люди, известные люди, они приезжают в, к молодежи и вот общаются как диалог на равных. В рамках проекта выступили актеры театра и кино Иван Жвакин и Влад Конопко, известные по сериалу «Молодежка». Они рассказали не только о проекте, но но и о тонкостях работы на телевидении и в театре. И как не бояться пробовать себя в новом. Диалог на равных, когда приезжают интересные для публики в определенном регионе и определенного рода деятельности, какие-то более менее известные личности, либо, может быть, профессионалы в этом роде деятельности. В порядке нужно проявлять свою волю и проверить, твое это или не твое. Не надо бояться или не надо стесняться. Иван и Влад подчеркнули, что им очень понравились вопросы, которые звучат на таких встречах. Мозговитый регион, поэтому и вопросы у ребят были очень такие довольно интеллектуальные, интересные. А, там, метафорического такого плана, даже немножко социального. А, вот, не просто что и кушать, какие девочки нравятся, понимаете. Вот, поэтому хорошо, что таких вопросов не было. Далее дачу Фарид Захитабы, Универ Ньюс.